Семья и дети, это правда, что из <существует> Ну, я хочу сказать... Ну, так кто-то что семья и дети являются незаменимыми какими-то несчастными. Я не присваиваю себе это положение. Я думала, что это какие-то несчастья каждого своего. Есть люди, у кого нет <существует> детей, и их нельзя называть несчастными. Есть люди, у которых есть семья, у дети, у них нельзя почему я думаю, что каждый выбирает по себе, у а каждого всю возможность. сегодня, на самом деле, в обществе, в мире есть такая проблема. Проблема детей, и слава Богу, что сердца людей становится мягче, добрее, и дети, которые, которые, которые конечно, все не шинеры, не сидят, сидят, а в кисах, все смешаны ради системы любви, заботы через систему, через препятствование, через восстановление, недочерение, эти дети имеют возможность знаешь не mm -hmm. знаю, что такое Но опять-таки... думаю, что сейчас я хочу mm -hmm. А вас видите? Да, ну я вас вижу.